Привет, друзья! С вами, как вы уже догадались, снова ЖЭТЬ!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 Спрашивают. А как там у России есть по А он им отвечает. А России-то здесь еще и не было. Русские-то не наступали еще.